И ни, боже мой, ни капельки, ни синь порох хоть ложись, да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, ну, всю эту сторону так и ломит, так и ломит, в ухо отдает. Извини, словно в нем гвоздик или какой другой предмет, так и стреляет, так и стреляет. Со грешихом и беззаконно вахом, скудными ба колях душу грехми, и в ленности житие мое, и жди их. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец мой рей после литургии упрекает. Косноязычен ты, Ефим, и гугни встал, поешь, и ничего тебя не разберешь. А какое судить тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распуши, извините, и ночь не спамши. М да, Садитесь, раскройте рот. Восьмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот, и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Диакон велели водку с хреном прикладывать, не помогло. Гликерия Анисима, ну, дай бог им здоровье, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, довелели теплым молоком зуб полоскать. Я, признаться, ниточку надел, а в отношении молока не соблюл. Бога боюсь, пост. Ряд Вырвать его нужно, Ефим Михевич. Вам лучше знать, Ирик Кузьмич. Но то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, что каплями или прочим чем. На то вы благодетели и поставлены, дай бог вам здоровье, чтоб мы за вас день и ночь, на отцы родные, по гроб жизни. Пустяки, скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Хирургия, пустяки. Тут во всем привычка твердость руки, расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский, тоже с зубом, человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что.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 фельшер берет козью ножку минуту смотрит на нее вопросительно потом кладет и берет щипцы ус ну раскройте рот пошире говорит он подходя щипцами к дьячку час моего того расплюнуть десну подрезать только тракцию сделать по вертикальной оси и все подрезывает десну и все Благодетели вы наши, нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, если рот у вас раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть, накладывает щипцы. Вот стойте, не дергайтесь. Сидите неподвижно, в мгновение ока. Делает тракцию. Главное, чтобы поглубже взять. Тянет. Чтоб коронка не сломалась. Отцы наши, мать пресвятая. У -у. Не того, не того. Как его? Не хватайте руками. Пустите руки. Тянет. Сейчас. Вот, вот. Дело-то ведь легкое. Отцы, родители, ангелы. О -о -о, да дергай же, дергай. Чего пять лет тянешь? Дело-то ведь хирургия. Сразу нельзя. Вот, вот. Восьмигласов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 Отбарабанил, не умеешь, не умеешь. Скажи, какой указчик нашелся. Ишь ты, господину египетскому, Айсан Ивановичу рвал, да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись, садись, я говорю. Света не вижу. Дай дух перевести. Ох! Садится. Не тяни только долго, одергай. Ты не тяни, одергай сразу. Учей ученого. Эй, господи, народ, необразованный живи, вот с этиками отчумеешь.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 Словно без чувств, он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. «Был бы мне козьей ножкой!» — бормочет Фильш. «Это такая козья!» Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «Паршивый черт!» — выговаривает он. — Насажали вас здесь, Иродов, на нашу погибель. — Ругайся мне, штут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы невежа. Молтев, бур березы березой подчевали. Господин египетский Александр Иванович в Петербурге лет семь жил, образованность. Один костюм рублей сто стоит, да и то не ругался. А ты что запав такая? такая? Ничто тебе не околеешь. Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси